Студент, я могу раздобыть для вас любую новость, хоть большую, хоть маленькую. А если нет никаких новостей, я выйду на улицу и укушу собаку. Так однажды нам кто-то сказал, но мы не стали никого кусать, ведь у нас всегда есть о чем рассказать. С тобой сегодня я, Камиля Харисова, и это «Универ -ньюз». Смотри сегодня. В КФУ будут обучать лучших телевизионщиков страны. В добрый путь. Вот и отзвенел последний звонок для выпускников лицея Лобачевского КФУ. Медицина сегодня развивается семимильными шагами, и тот день, когда врач по одной капле крови сможет не только поставить диагноз, но и предвидеть весь букет болячек, грозящий пациенту уже не за горами. В Казанском федеральном об этом знают не понаслышке, ведь именно КФУ один из мировых лидеров трансляционной медицины. Сегодня и практикующие медики, и ученые довольно ясно понимают, что медицине необходимо развиваться. А главное, и те, и другие видят, в каком направлении. Трансляционная медицина вкладывает десятки миллиардов в США, Японии и многих странах Европы. Немалый вклад в развитие медицины будущего вносят вузы. В России одним из лидеров в этом направлении является Казанский федеральный. С возвращением в Лондон университета медицинского направления упор делается именно на внедрение новых технологий. Отношение населения к системе образования к ЖКХ и к медицине всегда, вы знаете, оно неоднозначно, поскольку мы с этим всегда сталкиваемся. И люди рождаются в больнице и, к сожалению, уходят из жизни тоже часто в больнице. Поэтому поставлена задача качество обслуживания нашего населения в клинике поднять на новый уровень, а это возможно сделать только если будет вот исследование и их трансляции в клинику происходить очень быстро. Стоит отметить, что развитие трансляционной медицины в КФУ нашло должный отклик и у руководства Татарстана, и даже далеко за пределами республики. Так, чуть менее года назад Казанский федеральный начал сотрудничать с Ассоциацией русскоговорящих ученых именно по этому направлению. Безусловно, это знаковое событие, я думаю, что это очень серьезный толчок для развития дальнейшего развития кооперации между русскоязычными учеными, нашим зарубежным сообществом русскоговорящих ученых и университетом. У нас, я думаю, что будет много интересных проектов, будет взаимодействие. Мы буквально сейчас обсуждали взаимодействие в области сердечно сосудистой хирургии, в области интервенционной кардиологии, это создание новых устройств, создание новых способов визуализации и другие направления. Нужно понимать, современный человек он не будет играть с огнем. Он сделает все для того, чтобы избежать болезни. Вот за этим перспектива. А кто будет участвовать в этих открытиях, для него будут технологии доступны. А тот, кто не участвует, он будет их покупать за большие деньги. Вот Мы хотим, чтобы открытия были у нас, и они были доступны для населения Республики Татарстан. Поэтому э, все это прописано в стратегии 2030, которая принята, утверждена. И это, конечно, работа сегодня под руководством нашего президента по реализации стратегии вот, совместно с университетом. Она проводится, и, конечно, это перспективное направление. Большой интерес к развитию трансляционной медицины в Казанском федеральном проявляют и ученые других стран. Многие из них в эти дни делятся своим опытом с российскими коллегами. Впрочем, ученым КФУ тоже есть что рассказать. Александр Александров, Руслан Уразаев, Универньюз. Какое место национальное образование должно занимать в университете? И что не хватает КФУ, чтобы возглавить национальный рейтинг университетов? Эти и другие вопросы обсуждали на минувшем заседании ректората. Подробности в нашем сюжете.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 Казанское издание «Корана» готовится к печати. Об этом на пресс-конференции в информационном агентстве «Татаринформ» рассказал муфтий Татарстана Камиль Хазрат Рекреационная ландшафтная зона Зоботсада на улице Ходить токташ увеличится, а коммунальная складская уменьшится. Изменения произошли на основании предложения, прозвучавшего на публичных слушаниях по зоопарку. На слушаниях этот вопрос подробно обсуждался. КФУ предлагают создать высшую школу татаристики и тюркологии имени Тукая. Высшая школа татаристики и тюркологии может заменить отделение татарской филологии и культуры КФУ. Накануне Сабантуи в Казани возродят старую традицию сбора подарков для победителей народных состязаний. 26 мая жители и гости города смогут принять участие в красочной церемонии. Ожидается, что в шествии конных повозок примут участие не менее тысячи человек. С 30 мая по 1 июня в Казани пройдут открытые чемпионаты первенства Республики Татарстан по конкуру и выездке. Соревнования состоятся в рамках чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по конкуру. В Казани подведут итоги международного открытого студенческого конкурса «Красоты и таланта. Жемчужина мира-2016». 14 представительниц из разных стран представят на финальном этапе свои творческие номера, удивят жюри и зрителей знанием русского языка в интеллектуальном конкурсе и продемонстрируют национальные костюмы своего родного края. Около 15 тысяч татарстанцев приняли участие в акции «Чистые леса Татарстана». В целях создания благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах, расположенных на территории Республики Татарстан, состоялся в субботник в рамках традиционной республиканской предоохранной акции «Чистые леса Татарстана». С 20 по 22 мая в городе Московский сборная КНИТУ в 15-м мини-турнире Национальной студенческой футбольной лиги закончилась сезон 2015-2016. Футболисты КАИ сыграли три матча и по итогу турнира набрали три очка. В турнирной таблице НСФЛ сборная КНИТУ КАИ остановилась на седьмом месте с 20 очками. 3 июня в Казани начнет свою работу пятый по счету международный не форум блогеров. Это одно из самых масштабных событий в сфере социальных медиа в России и СНГ. Казань примет чемпионат мира по УШУ. Предварительные сроки проведения чемпионата мира определены на сентябрь-ноябрь 2017 года. Федеральный региональный научный центр Российской академии образования будет создан на базе Казанского федерального университета. Высшая школа журналистики КФУ получила лицензию на подготовку телевизионщиков. Что изменится после этого и какие привилегии будут иметь студенты, узнаешь в следующем сюжете. Еще 10 мая новый директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Леонид Толчинский знакомился с новым коллективом. И уже сегодня у него есть четкий план по развитию школы журналистики. Мы будем формировать и систему более активной переподготовки, переквалификации, дополнительной подготовки кадров уже работающих в медиа. Но вот говоря о... Бакалаврах, то есть специалистов первого уровня, тех, которых мы начинаем готовить с нуля, что называется, здесь нужна серьезная модернизация нужна нужно серьезное ориентирования 23 мая на заседании ректората Ильшат Гафуров официально представил нового директора Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. По его словам, Леонид Толчинский, как профессионал с богатым опытом практической деятельности, несет необходимую новизну в процесс обучения будущих журналистов. Леонид Григорьевич кандидат в наук, Поэтому по всем требованиям он соответствует занимаемой должности. Я думаю, вот те проблемные моменты, которые мы испытывали с подготовкой журналистики, особенно их ориентации, прикладных вещей, значит, ну, сдвинуться наконец-то. Стоит отметить, что Высшая школа журналистики КФУ получила лицензию на подготовку телевизиончиков. Теперь студенты уже с первого курса начнут изучать видеомонтаж, компьютерную графику. На старших курсах мастерство телеведущего, операторское искусство, сценарное дело. Есть очень хороший кадровый потенциал и внутри университета, и за предел, который мы готовы привлекать активно. Есть очень хорошие связи, очень хорошие отношения договоренности существующие те, которые мы сейчас формируем, с потенциальными работодателями. И достать. есть нацеленность на то, чтобы именно вот под такие, вот, скажем, неординарные, смелые проекты людей готовить. Верим, что высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ будет идти в правильном направлении. Аделия Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Воплощение самых лучших черт ученого и гражданина, патриота и интеллигента. Все это можно сказать об Индусе Тагирове, профессоре Казанского университета, чья жизнь была неразрывно связана с историей Татарстана. В стенах Айма Матер ученый-общественный деятель отпраздновал свое 80-летие. Чем он прославился, узнаешь в нашем следующем сюжете. С именем Индуса Тагирова связывают развитие исторического образования в Казанском университете, Татарстане, да и во всей России. Работе в университете Индус Рязакович отдал более 50 лет, успел побыть деканом исторического факультета и заведующим кафедры отечественной истории. Профессионализм, необычайное трудолюбие, ответственность и преданность своему делу позволили ему стать выдающимся ученым. Поэтому неудивительно, что поздравить профессора с 80-летием собрался полный актовый зал КФУ. Огромное богатство нашего университета это как раз заключается в людях, в людях таких, как Индус Рязакович. Это пример поколению нашему, это пример служению, это пример преданности, это пример патриотизму и пример... Учительского воспитания. Глубокий исследователь истории, оратор, истинный патриот своего народа. Индустагиров стоял у истоков становления новейшей татарстанской государственности. Подробнее про заслуги ученого на государственном поприще рассказал глава Госсовета Республики Фарид Мухамедшин. Его мудрый совет, способность к анализу и предвидению событий, построение демократической Российской Федерации не раз помогали руководству Татарстана. Весом личный вклад Индуса Рязаковича в разработку проекта Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан и основных положений новой конституции. Как заметили многие присутствующие, лучше всего о заслугах Индуса Тагирова скажут его научные работы, статьи и монографии, посвященные татарской государственности. Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем Индусу Рязаковичу крепкого здоровья и новых успехов. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюз. Юные почемучки детского университета КФУ не перестают удивлять. Совсем недавно они отправились в гости к елабужским сверстникам. Маленькие студенты не просто поехали отдыхать и развлекаться, а направились елабуку Елабугу серьезным визитом. Даже лекции провели. Смотри об этом далее. Елабужский институт КФУ посетили маленькие гости столицы Татарстана. Студенты детского университета КФУ приехали в Елабугу не просто покорять новые вершины, но и порадовать организаторов особенным подарком. Мы привезли небольшой сюрприз для воспитанников филиала детского университета при КФУ. Это лекция нашего юного профессора Антония Свердрупа. На данный момент он читает лекцию по методам шифрования. Я надеюсь, что после этой лекции дети не будут шифровать свои послания родителям. Юный лектор свободно держался перед сверстниками и смело рассказывал ребятам о себе и своих интересах. В три года Антонио начал читать книги на русском, а в пять лет – на английском. Сейчас мальчик учится сразу в трех школах – английской, музыкальной, художественной, ну и, конечно, в детском университете КФУ. С недавних пор маленький гений сам выступает с лекциями, например, рассказывает детям и взрослым о выделении ДНК из овощей и фруктов в домашних условиях. А на навстречу в Елабуге он рассмотрел методы шифрования информации. Веселые человечки, азбука Морза, древнеегипетский символ. Все эти шифрования, маленькие елабужанец с интересом изучали под руководством юного профессора. Это человечек, стоящий на голове. У -у -у -у. Сегодня к нам из Казани приехал мальчик. Его зовут Антонио. Ему 12 лет. Но несмотря на это, он ведет лекции. Он научил нас шифровать слова, а я своих подруг научу шифровать. В этот же день маленьких студентов из Казани ожидал экскурсия по достопримечательностям города и знакомство с историей Елабуги. Анастасия Ванова, Екатерина Денис Степайлов, Айдар Салихов, Универньюз. Последний звонок в этом году прозвенит для 6 тысяч выпускников, и только для лицеиста-выпускников Казанского федерального он прозвенел на день раньше. Все подробности с долгожданного праздника тех, кто уже готов смело ступить во взрослую жизнь, смотри далее.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 Это счастливые пять лет моей жизни, и заканчивать их вообще не охота. Охота продолжается и продолжается учиться здесь, жить, поживать новые счастливые моменты. Но впереди столько планов, а пока сегодня я буду отмечать конец детства, слезы на глазах. И хорошо, что есть такой праздник выпускной. Мы оканчиваем школу.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 Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. До скорых встреч!